Приветствую на канале Шарабара. Поздравляю всех с наступлением майских праздников. Ура, выходные, можно отдыхать, гулять, а кто-то будет и шашлыковать. Но не я. Обидно. А всем тем, кто работает в эти дни, хочу сказать, ну посаран. Вы сможете, я в вас верю. Пока не начали, хочу отметить, что каждый из вас при желании может поддержать канал финансово. Деньги будут копиться на новое оборудование, компьютер, микрофон, звуковая карта, монитор и в том числе на продвижение канала. Под всеми видео имеются реквизиты. Буду благодарен каждому рублю. А теперь приступим. Куличи съедены, когор выпит, чьи яйца разбиты, а значит настало время 1 мая. Попытаемся разобрать, что же из себя представляет 1 мая, как он появился и зачем он в принципе был нужен. И да, это 250 секунд. Отчет начинается... скоро. Погнали! Несмотря на то, что 1 май приходится на последний месяц весны, именно он считается символом начала тепла и солнечного света, а для россиян он еще означает начало майских каникул. После того, как в конце 18-го столетия во многих странах мира состоялся промышленный переворот, начали стремительно возникать фабрики. Это привело к серьезным социальным изменениям. Возник рабочий класс, или, как его стали называть, пролетариат, что означает как неимущий, что во многом характеризовало положение рабочего класса. Кроме того, сами труда были невыносимы 12-14 часовой рабочий день отсутствие санитарных условий труда и жилья низкая оплата работы и так далее это побуждало пролетариат началу борьбы за свои права именно с этим и связано появление праздника 1 мая в 1848 году маркс и Энгельс написали манифест который стал основой для появления нового политического течения коммунизма В его основе равное и справедливое общество в этот же период стремительно набирают популярность социалистические кружки и партии также же среди рабочих интерес вызывают лозунги анархистов. Именно эти политические течения стали основными организаторами борьбы рабочих за свои права. В 1850 годы рабочие забастовки и митинги прошли в Европе и Америке под лозунгами 8-часового рабочего дня. Эти требования не были удовлетворены, поэтому рабочие многих стран начали традиции ежегодных митингов в конце апреля-начале мая. Свое начало 1 мая берет в американском городе Чикаго, где с 1 по 4 мая 1886 года прошла масштабная акция протеста рабочих. Но митинг не только не достиг поставленной цели, но и привел к многочисленным жертвам среди протестующих. Американские власти, которые не собирались сокращать рабочий день, приказали полиции принять жесткие меры против митингующих. В результате был открыт массовый огонь, унесший жизни сотни людей. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжелые условия труда. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать в первую очередь как праздник труда Парижский конгресс Второго интернационала 1889 года решил назвать 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся в честь рабочих Чикаго. Этот день стал центральным событием в году для рабочих, ведь они могли массово и открыто заявить о своих требованиях. Для социалистических партий этот день стал ключевым в распространении своих идей и объединению рабочих против существующего законодательства. Однако до 20 века 1 мая на официальном уровне праздником не считалось. На территории Российской империи первомайские демонстрации рабочих прошли в 1890-е годы в Петербурге, а также в Варшаве, Харькове и Тбилиси. Несмотря на то, что праздник труда был официально признан властями, массовые гуляния еще долго носили неформальный характер. Только в 1901 году были замечены первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 12-му году прошлого столетия количество представителей пролетариата, участвовавших в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. Уже в 1918 году после прихода к власти большевиков, 1 мая был объявлен Днем Интернационала и стал официально выходным. Приход большевиков к власти стал важным этапом празднования 1 мая, а история праздника приобрела другой окрас. Изменился и статус этого дня. В 1928 году праздником стало также 2 мая. Несмотря на то, что изначально 1 мая имел политический характер, из-за чего отмечался достаточно строго, со временем он превратился в любимый народный праздник. Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада сменили транспаранты, на которых были написаны торжественные поздравления. Именно учреждение 1 мая, как государственного праздника в СССР, стало поворотным моментом в истории празднования этого дня в мире. После 2018 года рабочее движение во многих странах начало набирать обороты, и правительство стран, боясь распространения социалистических идей, делало уступки рабочему движению. Уменьшили рабочий день, ограничили труд детей, увеличили заработные платы и социальные пособия. После того, как распался Советский Союз, эту дату все равно продолжают отмечать. Но прежнего ажиотажа вокруг праздника уже нет. А главная радость от нее – дополнительные выходные дни. Последний торжественный парад, посвященный 1 мая, был проведен в 1990 году. Вот такой вот у нас получается праздник 1 мая. На 7 позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Мир, труд, мой.